Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика саморезы. Сегодня на повестке дня у нас непростые саморезы. Сегодня на повестке дня у нас конструкционные саморезы. Я считаю, что в России эта тема очень сильно не развита. Я считаю, что продавцы и производители Данного вида крепежа они очень сильно не дорабатывают. У них очень сильно страдает маркетинг, потому что большинство профессиональных людей не понимает вообще, для чего нужен этот крепеж, не понимает, в каких конструкциях они могут его использовать. И сегодня я попробую вам на пальцах и на примере своих каких-то объектов показать выгоду данного крепежа, потому что, с моей точки зрения, выгода очень большая. И в конце Ролика, Я думаю, что вы сделаете выводы и поймете, нужен ли вам такой крепеж или нет. Поэтому приятного просмотра. Оставайтесь с нами. Пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Подписывайтесь на канал. Погнали! Крутим саморез перпендикулярно нашему углу. 24,6 градусов в середину. Конструкционный, специальный. Толщиной 8 миллиметров. Давай закручиваем. Вот так вот быстро у нас получается крепеж. Сверху и снизу у нас две точки крепления. Крепим в карнизном свесе под углом 90 градусов, перпендикулярно стропилам. Немного его углубляем, и у нас получается конкретный такой крепеж. Две точки опоры. Вот так вот быстро с помощью конструкционных саморезов можно крепить стропилину к мауэрлату. Итак, первый пример. То, что вы сейчас увидели, это происходило на моей кровле. У меня двухскатная крыша, есть коньковый прогон, есть урлат, есть стропилина. Соответственно, стропилина э, всего лишь крепится в двух местах и всего лишь двумя саморезами. Чтобы вы не думали, что я какой-то там неотесанный колхозник, я вам специально оставлю в описании каталог. Мы использовали саморезы компании «Ротоблаз». Чем мне нравится эта компания? Тем, что у них есть каталог. Каталог на русском языке, где показано, какие есть крепежи, куда они используются и какие нагрузки они выдерживаются. Все нагрузки там идут в килоньютонах. Если кому-то интересно, один килоньютон – это 100 килограмм. Итак, какую выгоду конкретно я получил при использовании данного крепежа? Первая выгода, первая выгода – это скорость. Сами видели, с какой скоростью закручивается данный саморез. Очень быстро. Если мы сравним с обычным классическим русским вариантом использования каким нибудь там скоб, каких-нибудь там уголков с двух сторон, проволоки, не дай бог, то этот вариант, он намного быстрее. Вторая выгода, которую мы получаем, это дальнейшие работы. Например, если мы будем утеплять крышу, то нам уже не будет ничего мешать. Никакие там проволоки, чтобы я мог нормально, качественно приклеить пароизоляционную пленку. Никакие -то там уголки или, или скобы, да, которые мешают нормально утеплить, например, зону маурлата или зону, конькового прогона. То есть у нас последующие работы они получаются более, более простыми и более качественными. Ну, про профессиональные решения я не буду рассказывать, потому что если, например, вы строите крышу по проекту, соответственно, у вас есть в проекте узел, который рассчитал проектировщик и скорее всего этот узел будет работать правильно. То есть по, про расчетные вот эти вот нагрузки я думаю, что, наверное, это, наверное, это не выгода. Но две выгоды, это точно. Это скорость и перспектива дальнейших работ, она точно 100% намного круче. Следующий вариант использование конструкционных саморезов. В коньковом прогоне также на моем доме. Задача у меня такая. Соединить вот эти четыре доски 245 на 45 между собой, чтобы у меня получился такой вот большой э, коньковый прогон. Соединять я их буду с помощью вот таких вот конструкционных саморезов. ВГЗ э, 8 на 220. 8 это диаметр самореза. 220 это его длина. Буду делать э, э, с помощью этих э, саморезов такие небольшие фермы. 3 сантиметра я отступает сверху, и под углом 45 градусов я буду закручивать этот саморез. Немного буду его углублять, как раз вот получается, что он практически доходит до края доски. То же самое я буду делать с другой стороны, только отступлю несколько сантиметров, чтобы у меня получилась вот такая вот крестообразная ферма. Отсюда также 3 сантиметра, под углом 45 градусов. вот Такие фермы у меня будут идти шагом... 50 сантиметров, как рассчитал конструктор. Вот. И такой способ крепления должен заменить шпильки. Вот. Хочу его проэкспериментировать на своем объекте. И посмотрим, что из этого получится. Что мы сделали? Мы взяли две струбцины. То место, которое нам нужно притянуть саморезами, мы их максимально качественно стянули. Три сантиметра мы отмерили сверху, подготовили специальный деревянный шаблон, запилили его под углом 45 градусов, чтобы он дал первоначальное такое направление саморезу. Сейчас закручиваю немножко саморез. Все, у нас пошло направление. Убираем шаблон и теперь закручиваем этот саморез. То же самое мы сейчас отмеряем там, несколько сантиметров сверху. И будем закручивать саморез с другой стороны. Подставили шаблон, ставим саморез, угол у нас, направление есть, и дальше закручиваем саморез. Вот так вот быстро они у нас прикручиваются. Таким образом мы делаем ферму и соединяем наш коньковый прогон, вот эти вот четыре доски между собой. В этом примере, как вы увидели, у нас точно такая же выгода. Это скорость и удобство следующих работ. Вы видели сами, как человек берет не какой-то непонятный там этот шаблон, ставит саморез, быстро его закручивает, переходит в другое место, опять ставит шаблон, ставит саморез, его закручивает. Один человек, не два, не три, не пять, не десять. Один это делает спокойно. Если вам брали... Классический вариант со шпилькой, то это надо просверлить дырку, эту шпильку там обрезать, забить ее в эту дырку, поставить шайбы, поставить гайки, их нормально стянуть. И опять же, например, если нам нужно сделать какую-то отделку или какое-то утепление, эти шпильки, которые, они, которые торчат, они, они нам мешают делать нормально последующую работу. Это был второй пример. Сейчас будет третий пример. Хочу показать вам, как с помощью вот таких вот замечательных саморезов, саморезы ротоблаз с двойной резьбой, можно выравнивать обрешетку. Например, если у нас стена кривая, вот с помощью вот таких замечательных саморезов можем выравнивать плоскость. Сейчас вот мы уже чуть-чуть закрутили. Давай до конца вкручивай тогда, и потом... Допустим, нам нужно на сантиметрах или на два сантиметра отступить от стены. Он берет просто откручивает этот саморез и вот этот саморез. Значит, фишка вот в этой резьбе. Она даже не резьба, а вот такие вот насечки, которые при вкручивании самореза в доску они обратно эту доску вытягивают на то расстояние, на которое нам нужно. Тот саморез, который вы только что увидели, он называется профессиональный дистанционный шуруп. Его задача выравнивать плоскость стены, отодвигать обрешетку на то расстояние, на которое нам нужно. Он бывает разные длины, бывает 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, в зависимости от того, насколько у вас искривленная стена. Толщина этого самореза 6 мм, как я уже показывал. В том отрезке, который вы только что увидели, у него есть две резьбы. Основная резьба, это которая закручивается в дерево э, или в какой-то дюбель. Вторая резьба, это даже не резьба, а насечки, которую вытаскивают, соответственно, доску. Преимущество этих саморезов в том, что мы можем использовать любой пиломатериал шириной там 5 сантиметров 7 сантиметров 10 см, 15 см. Э, соответственно, э, одно, один дистанционный шуруп, Идет на разную ширину досок. Это очень удобно. Второй момент, это его удобство, это то, что ты быстро можешь отодвинуть на то расстояние, на которое тебе нужно. Ты по краям выставил две обрешетки. Соответственно, если у тебя середина провалена, завалена, ты нитку натягиваешь. И уже к этой нитке вытягиваешь доску на то расстояние, на которое, соответственно, необходимо. Если сравнить по времени, то есть, если взять, например, дом 100 квадратных метров, то с подкладыванием щепочек, брусков, там, досочек каких-то, то это примерно 3-4 дня уходит на выравнивание обрешетки, а здесь это можно сделать за один день. То есть скорость, она намного становится быстрее с использованием, с использованием такого профессионального крепежа. Какие еще фишки есть у конструкционных саморезов? Это, конечно же, паз, куда вы вставляете биту. У конструкционных саморезов все вот эти вот пазы, куда вы вставляете биту, идут торкс, Т-25, Т-30, Т-40, в зависимости от того, какая толщина и какая длина самореза. И примерно, если сравнивать вот, по себе, да, по нашим объектам, я могу сказать так. Если взять фасад 150 квадратных метров, то у нас примерно на этот фасад уходит 10 бит PH2 Девольтовских, которые в среднем стоят 100-120 рублей. Вот. Одной биты торкс хватает на три таких объекта. То есть одна бита торкс это как 30 по долговечности, по живучести как 30 бит э, pH2 DEVOLT. и работать э, работать с этой битой намного намного круче, потому что она не проскальзывает, она не трещит, то есть если вы ее вставили в паз, то нормально качественно закручивает саморез, то есть она не стесывает вот это вот место и, соответственно, как бы для монтажников это намного круче. Еще одна фишка, которая есть у конструкционных саморезов, это то, что на них наносится специальное масло, и то, что у них увеличен шаг резьбы. Это позволяет очень быстро и качественно закручивать этот саморез. Вы сами видели в первом отрезке вот такой вот длинный саморез, и как быстро он закручивается в древесину. Это вот как раз за счет того, что увеличенный шаг резьбы, и то, что на... Саморез наносится специальное масло, которое уменьшает силу трения. Это позволяет быстро и качественно как раз закручивать саморезы. То, что я сейчас перечислил, это не все фишки, которые есть у конструкционных саморезов. У них бывает разная конфигурация, которая предназначена для разных задач. Бывают там, у них разные головки, разные наконечники там, со сверлами, бывают расширители. Все это в, общем, в общей сложности заточено на то, чтобы ускорить и улучшить процесс строительства. Если подвести такой итог по конструкционным саморезам, я считаю, что в России этот крепеж очень недооценен. Основная проблема это в том, что люди не знают, у них есть большая пустота, большие пробелы. Со временем я думаю, что эти пробелы будут заполняться и в жизни людей профессиональный крепеж в виде конструкционных саморезов будет появляться все чаще и чаще. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, пишите их в комментариях. Так, спасибо за внимание. В такое тяжелое время желаю вам не болеть. Всем спасибо, всем пока.